Мы показываем эту статью для того, чтобы те, кто занимается поиском профессиональных источников, обращали внимание. Здесь написано, что это dental press, то есть журнала. Скорее всего, это какая-то публичная версия журнала Ортодонти для неподготовленной аудитории об этом нам говорит само название и второе что полностью отсутствуют источники прикрепленные к тезисам в начале третье это сама структура статьи которая построена э, как отдельные записи или э, есть такое слово да там топики мне нравится очень английская как как небольшие фрагменты целой статьи раскрывающие отдельные аспекты темы ну, вроде бы объединенной общей тематикой. И четвертое, то, что здесь по сути своей э, приведены аргументы, которые напрямую между собой не взаимосвязаны. Поэтому таким статьям доверять, конечно же, в процессе построения научной работы не стоит. И это бессмысленная история. Мы сделаем для себя тоже этот вывод, потому что, конечно, эта статья, но если войдет, как бы, то очень так, типа не в первом эшелоне точно. Вот. Собственно, мы заканчиваем. Тут теперь заключение. Угу, заключение. Хотя она построена вроде бы как по, да, по структуре научной статьи или близко к ней. Поэтому давайте мотать дальше. Угу. Ортодонтическое движение может превратить рецессию в зону риска.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 передвижение зубов, потому что они могут наоборот задвигаться э, в зубную дугу, если они были где-то дистопированные вестибулярно. Поэтому вот этот тезис ну, как бы, или заголовок, я бы с ним, конечно, не согласился. Я бы либо сюда написал, что э, неадекватное ортодонтическое лечение, а, вернее, может предотвратить э, рецессии в десен в зонах риска. Ну, адекватное, наоборот. То, тоже, адекватное. да, да, адекватное ортодонтическое движение. Да. Но вопрос, что такое адекватортотическое движение, тоже вызывает вопросы. То есть, есть план, да, нам очень часто все-таки ортодонтическое движение подразумевает выдвижение дуги в ширину. Потому что основная проблема зубов все-таки не выдвижение их наружу, а наоборот скучивание. Поэтому, естественно, там.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 И именно вот этот первичный набор факторов генетически детерминированных, определяющих фенотипические показатели, он и будет говорить нам о том, у каких пациентов какой будет результат. Мы действительно пытались из этой статьи высосать ну, хотя бы какие-то малозначимые аргументы, которые могли бы быть полезны, и цеплялись за а, вот, каждую строчку и в переводе пытались ее правильно адаптировать или перевести повторно но действительно вот мы делаем заключение сегодня о том что она совершенно бесполезно и публиковать ее как научный труд ну в общем бессмысленно потому что никакой смысловой нагрузки научной она не несет давайте посмотрим ее источники литературы единственное возможно что можно взять из этих источников да мы наверное увеличим это поскольку мы исследуем тему и теология рецессии десны, то статья первая «Соотношение между ортодонтическим лечением и здоровьем парадонта» нам бесполезна, потому что это ретроспективный анализ. Это обзорная статья. Да. Статью на испанском. Мне кажется, она тоже больше ортодонтическая. Да, она это использование компьютерной томографии при Описание клиническом, короче, да, поражение боковых резцов. Ну, вряд ли тут про Она тоже, быть. в общем, да, нам не дает понимания. Третье. Тоже ортодонтия. лечение как фактор, да, итерогенных поражений. Ну, в общем, бесполезно для нас. Нет, кстати. нет. Четвертое. Оценка, угу. тоже ортодонтия сразу понятно. Используем компьютер томографию, понятно. Лиарная кость, эпморфология лиарной кости э, при анализе компьютер по компьютерной томографии, да. Биологические угу. пределы, передвижение зубов. Тоже ортодонтия. Да. терапия и рецессия десны. Ну вот, единственное, может, что имеет смысл посмотреть? Хотя здесь построена она как ну, видите, она в виде тем объединенных. Думаете, не стоит это я? обзор. У -у. Да. Тем более, да, это представлено на каком-то митинге там в тринадцатом году. Угу. Да, Периодонтальная была... пластика микрохирургическая. После лечения. Честно говоря, мамука мукогенгивальная пластика после ортодонтического лечения не дает такого результата, как пластика до него. Поэтому все попытки потом уже догонять уходящий поезд, ну, честно, не увенчиваются успехом, практически никаким и чаще приводит к костной пластике. Они в пластике мукогингевальные. Есть только какие-то отдельные, возможно, случаи, если это все-таки не серьезные рецессии, только локальные, потому что происходит, ну, то есть они дают какой-то эффект. Эффект изменения нижних резцов до при генгевальной рецессии. Это уже, да, то есть это методы лечения. Факторы важности в развитии дегисценции. Во время... При, В... при перемещении, при руковод перемещении даже нижнечелюстных резцов. Респективная студия у взрослых ордонатических пациентов. То есть на самом деле это тоже обзорная статья при ордонатическом лечении, как происходит изменения. Смотрим дальше. Вы сразу понимаете, что обзорная статья. Она очень обширная и включает какую-то целую большую проблему. В ней не содержатся слова. Оценка, исследование, сравнение. сравнение. Ага. Возможно, имеет смысл, как еще один из полезных навыков, да, для тех, кто просмотрел вот данную часть нашего сегодняшнего эфира, начинать с источников, если статья показалась нам ага. интересной, а потом уже переходить к изучению статьи. Ну, То есть мы будем пробовать и так, и сяк, потому что много появляется прогрессивного, и нам тоже надо идти в ногу совсем и применять и старые методы, и новые для того, чтобы быть в общем, современными да, и делать то, что имеет высокое качество, что мы и ставим, на самом деле, во главу угла. То есть для нас пока не важно время, у нас есть хороший запас и адекватный для изучения этой проблемы. Ну, то есть мы э, спешим, но очень мы торопимся, так скажем, но не спеша. Не спеша. Комбинация ортодонтического перемещения и парадонтальной терапии при полном закрытии корня при третьем классе рецессии. То есть здесь, скорее всего, нет темы про причины. Да, нет Это кейс-репорт один, который мы наблюдаем в 12 лет. Это у одного пациента. Ну, как бы здорово, молодцы, что они закрыли третий класс. Скорее всего, оперировали до, а потом уже применяли ортодонтическое лечение. Рецессии Конечно. можно ли вылечить? Да, то есть достижение, кейс-презентация отдельная, какая. То же самое: да. Угу. Компинтрографии да. различные разрешений, которые да, с закрытием кости на нижнечелюстных боковых передних зубах, боковых зубах. То же самое. То же самое, менеджмент, все пока лечение, лечение. Да, да. Изменение, да. Mm. инклинейшн, то же самое. То же самое. Анатомия, да, пожалуйста, имплантология вообще у нас пошла. Mm. Ультраструктура, mm. вот откуда вот это все. Вот это да, наша, да. Вот это, наночь. Этот ужас, откуда был весь, который про надкосницу мы читали сегодня. Изменение маргинального периодонта. Опять обезьяны. Ура! У нас давно не было обезьян. Мы изучали в турецкой популяции в прошлый раз, и вот наконец-то мы получили да, на боковых зубах. У них действительно нагрузка жевательная и другая, и у них очень высокая стираемость зубов mm. сравнивающих с человеческим, потому что у них другая форма и линии прикуса, и механика вообще движения. Поэтому, даже если мы отбросим классическую гнутологию, то как бы у них просто выше стираемость так называемая антагенетическая, то есть в процессе своего развития и жизнедеятельности у них выше стираемость. По обезьян, поэтому их сравнивать вообще бессмысленно, у них другие нагрузки. Ну и тут все... Ну, тоже, самое, тоже, 19 тоже, тоже опять про Ну, собственно, и все. Вот так сегодня был бесполезно потрачен нами вечер на изучение, но ну, в мы добили эту статью.